Здесь я я слышал, есть какие-то деревья, которые могут убивать людей. И против них существует такое оружие, как топор. То есть меч мало, мало урона носит им. Но топор дает им урон конкретный. И я умею э, как бы различать эти деревья, ребята. Всем привет! С вами Папа Шиплей. Сегодня мы будем играть, как обычно, в такую интересную игру около серенколес в Майнкрафте. И пока я отворачиваюсь. Извините. О, господи. Как же я боюсь всяких вещей. ай Зайс. Ну, я слышу. Отвечаю, я слышу. Сломали чем? Так. Ой, ой Блин. А я сочканул, я сочкану Блин, блин, блин, блин. Стой, не стой, не стой, не твой. Сохни, сохни, сохни, сохни, сохни, сохни, сохни, Ай, блин, это... я так эти деревья боюсь. Просто жуть. Так, вы что, меня преследуете, петухи? Ладно, отстали. Короче говоря, эти злые деревья есть энты. место того, где есть энты. Ай, блин, а это злые деревья. Фух. Иди отсюда, тварь. Короче, потихонечку так вот джесси рубим. На тебе. На, все Плюс один. А Потихоньку к хоббитам. Короче говоря, это деревья злые. И они приносят какой-то вред хоббитам, что хоббиты меня, видите, наградили. Плюс один кау каури, потому что эти деревья злые, походу. Мне это очень не нравится, потому что я... А, версия 1.5, версии этого мода, я тоже играл. И вот это вот форест. Точнее, ой-ой-ой, ой ой ой, господи. Это я сдолбанный, я видел сколько же раз я их полил этих деревьев не надоедают они о боже как они не надоедают особенно их не шаги я слышу как они ходят ребята это не сложно потому что так как ходит дерево в Майнкрафте можно услышать и сразу можно отличить от простого ша шага топота топота животных уй блин господи я опять испугался ну а ч привет Пасанчик, сейчас тебя долбить буду жесть топорчиком, потом стволу. На, все. О, и, и выпало дерево. Логично. Слушайте, так хорошо дерево можно добывать. Плюс каури еще идет пополнение. Ну, в принципе, если вы будете рубить это дерево, которое существует, то вам хана. Вс. Тут песочек мне напрягает. Ам... Что могу сказать? Привет. Да, да, да. Это ты. Я видел тебя. От меня деревья не спрячутся. А, опять... Да вас сколько здесь, блин, отстань от меня, господи, какие же вы больные. уйдите я вас излечу своим топориком. Ох, блин, их сколько там! Уйдите, уйдите в деревушки. А, тут уже много. Сейчас, смотрите. Хопсик. Хопсик. Хопсик. Я могу проиграть дерево. Вс ⁇ Воздух кончается. Я должен выйти наружу. Так, все, Я выпил. А нужно идти дальше. Я просто буду ходить по этому лесу и убивать деревья и еще смотреть, как же они умирают. Только немного де дерева взял. Еще. На них зелень не действует тоже. Вообще всех мобов в, в этой игре, точнее в этом моде, и действует мое зелье почему-то. Ну, 0,5 к атаке. Смотрите. Вы слышали? Это походу орут какие-то деревья. Может, энты? Может, нет? Может, да. Не знаю, я потом могу посмотреть, где есть находится энты, но я боюсь. Господи, как же их боюсь. Эти деревья вообще прям такие страшные. Не, ну они, в принципе, вас не тронут. Если вы их не ударите, либо они не проявят, проявлят, не проявлят какой-либо интерес к вам и не захотят подойти к вам поближе и могут вас убить. Не знаю. Вот, вы слышите? Они, они, они неожиданно могут на вас напасть. То есть, это никому не секрет будет, кто играл в этот мод. Да. Самое интересное еще впереди. еще есть вороны. Просто супер. Ребят, смотрите-ка, обстановка страшненькая немного, да? Даже. Короче. Смотрите, небо какое голубое. И вот здесь зеленое, блин. Ты тоже зеленый. Уйди. Уйди. Уйди. Уйди не пугай. Уйди, дурной. Уйди. Уйди. Даже у ласки надо играть, чтобы испытать вот этот страх Майнкрафтера. К этим деревьям, потому что они тебя запросто могут убить. На самом деле эти деревья надоедают. Смотрите. Роп-топ. Нет. Это не дерево. То есть я сейчас буду около речки плыть, потому что плюс 9 у меня уже аура. То есть отрицательная аура к ним. Положительная к хоббитам. Мне хана. Все. Если я сейчас выйду. Мне хана. Так, трольские болота. Да сюда. Где же хоббиты? А, не знаю. А, подождите, что серия идет. О! Что? Блин, на самом деле мурашки похожи от этого звука. Или от этой песни. Этих деревьев, блин. Я вы не видите, наверное, но у меня в комнате выключена свет. Я огляду по сторонам, когда слушаю вот этот вот, вот этот звук. Не хочу. У вас в пещере тоже какой то Такой звук бывает. Но это как-то странновато и стра страшно. Немного. То есть я конкретно потратил на прочность своего топора. И все, придется делать новый. Да. А вот и оленята. Слушайте, я пошел к хоббитам, но здесь есть Аленята, да. Блин, ну идите, что вы так странно звучите. А. а У тебя есть мясо? Стоять. Ладно. Охота. Да, то есть у не мясо, а шкура. Но у них HP мало. То есть это недорожья олененок, а это... Тоже недорожья оленя... олененок. Это, то есть, карликовые оленики. то есть, клевер. Это меч, а кроме эльфийского, еще есть вот такой меч. Гандалиан Сворд. А, он помогает, а, как бы, тоже светится. Тоже светится. движение Тут... орков, то есть если близко -орки, то они светятся. Это что-то новое, я здесь никогда не был. То есть обновление мода нам дали все больше и больше интересных зданий интересных вещей, интересную еду даже нам подарить. Я, кстати, эту еду не кондел. Это интересный крафт. Я вот с собой забираю, извините. Я не могу держаться. Так, рок орикса. Или, а, не, хорн, другой. Рок орикса совсем другой. А, каштан, кстати, у меня нужен. Колба, нет, нить. Может быть. Нить. Дверка. Ту, ту, ту, ту, слива. Я тут монету оставлю. И здесь... 10... Вот это вот я до сих пор не знаю в Майнкрафте. Что это такое? Что это такое? Вообще. Не знаю. Я реально не знаю, что -то... в Майнкрафте. Я играю, но некоторые. Даже я даже крафты забыл. Некоторых вещей. Или где-то начинаю импровизировать или на ходу. То есть, вот. Тебе нужен, да, что-то? Ладно. Пиво? ноу no. Тебе тоже no. Алкаши. Этот хочет закусить после пива, это хочет сначала пиво. Или Эля? Здесь он так называется. Эль. Но у него был сидор написано. А вот... Все, все, останется. Я там монтирую человека. Так, здесь я. А... Понятно, понятно. А это... Алкоголь. Ли. Ладно. О, как ж 40 секунд. Не по кайфу, то как. Надо молоко найти. Эй, ребята. Ребята, есть молоко. Я что-то пьяный пришел. Ладно, я пошел. Так. У меня голова уже кружится. Привет, олень. Ладно, пойдем в следующий дом, попросим у них молоко. Если у них не будет, я их убью. Просто своим бичом. Так вот, возьму и черкну. На. Так. Хорошо, это что, мельница такая? Или что, я вообще ничего не вижу, потому что у меня башка кружится. Так, все. Так, ребят, у вас молоко есть? Тебе нужно на тарелке? Ну ладно, из ничего, то есть, чернильный мешок, здесь яблоки, они стакаются по два, и эм, батончик, или что это, я не знаю. Ладно, пошлите, до свидания, молоко у вас все нету, М -м, пошлите дальше. Привет. Ой, извини, отравлено клинок. Так, ладно, нужно посмотреть еще другие дома, поглядеть. Вдруг мы что-нибудь там пропустили или оставили, но я не хочу этого делать. То есть сегодня сейчас мы будем шарить по хоббитам и ходить по их домам, попрошать. И искать, что же у них здесь есть. То и здесь я был. О, да, я здесь был. Там я тоже был. И будем идти дальше. Слушайте, у них реально новые дома, но есть старые дома, я их не видел только... Говорят, что они тоже сохранены, но это какие-то новые, которые я сейчас видел. Но у них, типа, землянок, что ли. Вот, да, вот такие вот дома должны быть. Это у них, типа, дополнительного места, но смотрите, баг Какой-то баг Опять, ребята, текстуру. Не в текстуру, конечно. Какой-то бак случился. И... Привет. Да, баг посмотрим, что они здесь есть, короче говоря, зарезал свой дом по полной. А ну-ка, Перри. пирой, пирой, пирой, Пиры. или как-то, Перри. пери, вот канал. Ладно, пошли, посмотрим, спускаемся вниз. <связывая> Золотые люстры А этот дом, ребята, вроде бы стал большим. Да-да-да, обширненький такой мощный. Свикла. Мой брат говорит, бог лоббири нет. Не алкоголик. Я против алкоголя. Итак. <связывая> <связывая> <связывая> Ладно, посмотрим. Здесь сундучок, ныкайте. Нет, не ныкайте. Um, да, точно, те же баг был. Mm -hmm. Так, что у вас здесь? То есть, вот. Она может смотреть. Um, здесь я. Uh, light. Helicor. Helicor. Фотофак. Фотофак, А вот это я не возьму. Сидер. Здесь я крафт, не крафт. Короче говоря, я не буду крафтить, в я буду здесь ходить, шарить и смотреть новые вещи, так как мне не нравится делать свои вещи, крафтить, идти, идти в шахты. Опять заново, теперь мне придется делать топор. А может даже мне понадобятся топоры. Не знаю, я... Но потом можно собрать целую армию. Ребята, кстати, кто хочет с вами снимать, я прошлой серии даже говорил, можете сейчас а, прийти. Прийти, говорю. А, в скайп, короче, в описании можно договориться о съемках. все лю Любой человек, главное, чтобы был адекватный. Подружимся. А, все такое. И будем снимать вместе. А, вот это тут мод. Властелин колец. То есть, я а, не очень-то люблю играть в игры, но чтобы снимать видео, я это делаю. Но, на самом деле я в последнее время что-то вообще не увлекаюсь этими играми, но.. В прошлом, позапрошлом году просто с ума о них сходил, но редко делал видео. сейчас я еще <связывая> редко реже делаю видео, так как контрольные mm -hmm. работы, mm -hmm. подготовка туда-сюда, понимаете. А вот это вот Страж. Привет. Хочешь ударить тебя? А? Ребята, точно сейчас посмотрим, что же будет. Привет. Привет, привет, привет. Нет, не бьешься ты. Ты чё? Умный что ли? Он не бьется. Он не бьется. Самолечу. Нет, тоже не бьется. Нет у меня этого мяса. Ладно, пошлите дальше. Будем искать новые места. Курочка, привет. Такой же сегодня чудесный день. Стой. Чудесный сегодня день. Тебя зажарить тоже можно теперь. Потом приду домой и зажарю эту курицу. На. Привет. Привет. 360. Свертушки на, блин, свертушки на. Все, ребят, погнали теперь жарить курицу в нашем любимом доме. Так, кстати, где у нас дом? О какой, ребят, кстати, красивое небо, полнолуние, какое-то странное. смотрите. Ну, красиво. Вот эта вот полоса из облаков. Я не понимаю, или что это, или это промежуток, что ли? Или какой-то... Какая-то дырень, что ли, во времени, или что, я не знаю, что хотели изобразить разработчики этой игры, но зачем вот эта полоса из облаков? Я не понимаю. Ладно, потом можно посмотреть, прочитаю. А вот это вот Ива. Мой брат говорит, что Том посадил. Но, на самом деле, она здесь росла, так что это будет символ. Символ нашего нашего сезона. Василина колец. Ну чё, сделаем скриншотик. Вы, наверное, помните, ребята, этот подорванный дом. Вроде бы... Только я вроде удалил потом этот стрим. И, короче говоря, ваш брат, брат играл со мной. Здесь уже орки собрались. Придётся дати... дать им отпор ой ёлки. я в яме лучше забьюсь э, во сколько там копейщики ой ладно ладно я, я знал что там есть ой во сколько тут, тут блин ну, слишком много все я у себя дома сейчас вам хана ребят отобьемся от этих уродов и будем потом заканчивать свою серию Так посмотрим то есть мы узнали в этой серии новое и это наше место Олдфорст. Forest, вроде так это место называлось они как не заметили вы чё сильно сильные чеморки Ну косые! Ой, страшно, да. Кстати, у меня ч мирное? Нет, легкая. Хэд-шот. Head... Так, вот с... сволочи. Хэдшот. Хэд-шотик. Хэдшотик. Хэдшотик. А, шотик. Шет шотик. Оп. Оп. Так, где вы еще? Кстати, их слишком много на самом деле. Так, убит. Не попал. не Недолет. О, вот так. Кто посмел меня стрелять? А, да, орки. там болтаешь он смотрит что-то говорит мне лох чуть повыше берем и все немного и кидаем. еще стрелок. все пульнули так теперь нужно спускаться вниз и подсчитывать что мы на работу Блин, ладно, нужно собирать свои молотки. И вперед! Привет! Как дела? Чем вас Ваш Мордор. Так, потом все равно вскоре рано или поздно нападем на Мордер и найдем Саурмана. Или Саурона. То, короче, нам появился того мы его бьем. И победим. Только вот, говорят, что здесь еще в этом вот есть балларк только его вроде бы никто не находил. Ну, не везуха. Впрочем, ни один видеоблогер я не видел, что находил са балларга Хотел сказать, сармана или и Саурона. Но я попытаюсь какой-либо серии это сделать, но это очень долго, очень долго. это так редко видео упускаю. Но до сих пор мой вечный огонь горит. Блин. Теперь не горит. Вот Что? Вот такое, чё за человека такой? Придется сделать обратное. Блин, я себя тоже травил. Но это стоит того. Теперь нужно найти зажигалку, то есть огниво и. Чтобы этот, этот огонь вспых, нужно как-то пойти, найти свое огниво и зажечь его. Только вот это сделать не просто как я забыл где мое гнило и отсюда можно убивать всех кто нам попадется то есть взорвали то есть мой брат точнее поломал это место младший когда мы играли и так случилось что все нормик можно оттуда стрелами стрелы пускать так заходим тихо так здесь должен перегнива нету нету нету нету Нету. Нету. Нету. Нету. Итак. Майничка. нет Ничего опять таки нету. Садись, какие-то темные энты тоже есть. Майничка нету. Так. Где же ещё? Нету. И нету. Когда надо это, эту огню, в общем, найти. Это ищет, дорогие мои... Нету. Ну, что я могу поделать? Придется искать? Нету. Нету. Опять идет бой. Слушай, как стрелы, пускают стрелы на наш дом, на наш форт, так что нужно отбиваться. Так, привет, кто есть? Ну, и где же вы? Кстати, нужно посмотреть нашу книгу. Только вот одна проблемочка, книги у нас нет. Мой брат Маша и сидит и говорит, иди в дом, я тебе подскажу где твоя красная книга, только вот я сам эту книгу куда -то поставил. Вот она. Спасибо, младший брат. Так, все сделано? Или нет? Эти уроды убили моих ребят. То есть, кто мне дал... Все это, все эти квесты, их убили. Муж, похороны сделать? Нет, просто лучше поудаляем. Все это. Здесь нет, здесь нет. Здесь нет здесь. Короче говоря, здесь все это убираем. Мне не нужны никакие квесты, не нужны никакие деньги, потому что у меня их так завались, и я их все равно потратить толком-то, и не могу. Так что пока нужно развиваться, я испугался, я подумал, что это Харадрим. Ну, привет. Короче, луна была тама, сейчас она здесь. так вот. И сюда пошла. Здесь я орков никаких не вижу, и мой меч их не чувствует, их не присутствие. Значит, можно пойти вот в это место. А, нет, орки есть. Да, давай, меч, присутствуй. Присутствуй, говорю. Чувствую их не в Привет! Привет! Паша, Ты своей киркой что хочешь мне делать? Что ты от жизни хочешь? Своей киркой хотел меня убить. Как так? что самоумеренные люди ой блин я не смог проговорить вот я лох что за сам самоуверенные люди я не смог проговорить это дерьмо Ладно. Скажи чё? Вам... Вам... Вам... Кинематография. Кинематография ой я, раз. Апчик <свистит> а <-то> я, <свистит> а я это красавчик случайно Чаооо Корабли лавировали, лавировали и не вырвали. И не вырвали. Блин, а блин. Слава Блин! Вс ⁇ хватит с короговой. слушай, есть замачки, смачки, не против да? Вс ⁇ я плачу. Все. эту дверь открыли. <свист> так, ребята, начинается бойня. Опять начинаем обороняться. салам алей На. Чё ты там болтаешь? На тебе еще На. Убил. Убил. Убил. Убил. Убил. Убил. Убил. Убил. Ч ⁇ ты спишься, питох? На! <соed> На! <соed> Попал! О, тролиха! Тролиха! На! Только сейчас я заме заметил? Он не поломает, он не сможет. Он большой. У него большой. Я знаю, они сюда заскочат. Так что не нужно, если открывать дверь, мой брат говорит, что я открою дверь. Отступаем, отступаем, отступаем, отступаем, только такие Не, ну вы видели, что такое было. Короче говоря, есть еще долго держать оборону в наших местах, так что это будет длиться очень долго. Где можно даже так сказать, грузиться вечно. Ребята, давайте пора И я а, вам посоветую подписаться на мою а, страницу в Инстаграме, мою официальную группу. А если вы хотите бесплатные деньги, то вам на жбёрт. Ссылку, опять же, я оставлю в описании. И моя личная страница ВКонтакте тоже есть в описании. С вами был Попыша. Всем удачи, ребята. Всем пока.